Павел Деревянко и Дарья Месищева решили расстаться, сперва об этом рассказал сам актер, а затем подтвердила его теперь уже бывшая спутница. Дарья Месищева и Павел Деревянко больше не вместе. Пара воспитывает двоих детей, десятилетнюю Варвару и шестилетнюю Сашу. Новость подтвердила СМИ теперь уже бывшая возлюбленная актера, поделившись коротким комментарием, да, мы разошлись. О разрыве отношений первым заговорил сам Павел. На одной из последних кинопремьер актер признался в этом коллеге Юлии Хлыниной. Правда, он сделал это так громко, что мы услышали каждое слово. Причина расставания пока неизвестна. В одном из своих интервью Деревянка рассказывал, что ранее его с Дарьей связывали свободные отношения. Ни он, ни она не были против такого формата. Однако со временем возлюбленные стали настоящей семьей. Увы, теперь и это в прошлом. В своем интервью Юрию Дудю актер рассказал, она ничего от меня не требовала. Она сказала... Я беременна, если ты не против, я буду рожать. Я ответил, вообще окей, внимание будет, все будет. И никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. Потом через некоторое время у нас появилась вторая дочь. У нас не было дикой любви и потом спада. У нас как-то все спокойно начиналось, никак случайно, а потом разгорелось.